Всем привет остальным здравствуйте! Сейчас я покажу вам способы, которые помогут избавиться от лагов и фризов, а также поднимут вам FPS. Неплохой бонус, согласитесь? Но перед началом хочу попросить вас подписаться на канал, потому что 95% смотрят мой канал без подписки. Ну и кстати да, вот так вот я выгляжу, вдруг кому-то было интересно. Ну а мы переходим к самим способам. Первый способ у нас находится в стиме. Нам нужно нажать по кс правой кнопкой мыши, свойства и перейти в локальные файлы. Здесь нам нужно посмотреть размер локальных файлов. Если размер ваших локальных файлов превышает мое значение, а именно 25 и 17, скорее всего вы заходили на какие-то сервера сообщества или локальные карты. Они у вас скачались на компьютер и занимают место. Я не уверен, что вы ими пользуетесь, но они также могут приводить к фаризам. Но вот эти синие цифры не всегда выдают правильное значение. Поэтому советую вам нажать обзор, вернуться на пункт назад и нажать по папочке Counter-Strike Global Offensive правой кнопкой мыши, свойства и здесь уже посмотреть, сколько она занимает у вас на диске. Если она занимает у вас на диске больше с половиной гигабайт, значит у вас есть действительно что скачанное и скорее всего ненужное. Во-первых, эти файлы, которые у вас скачаны, занимают лишнее пространство. Второе, из-за них вы дольше грузитесь. И третье, они могут приводить к фрезам. Поэтому очень советую переустановить игру. Но перед началом вам нужно сохранить конфиг. Если вы не знаете, как это сделать, смотрите мое видео справа сверху по подсказочке. Вот тут вот где-то оно должно быть. Следующий способ у нас в принципе здесь же. Мы возвращаемся обратно в Counter-Strike Global Offensive. И кликаем правой кнопкой мыши по CSGO. Нажимаем свойства. Здесь мы переходим в совместимость и очень важно, чтобы у вас отсутствовали все галочки, которые здесь возможны. Если вдруг у вас здесь стоит какая-нибудь галочка, обязательно убирайте, она не нужна, лишняя и несет только лишнюю ненужную нагрузку. После чего нажимаем применить и очень важно после этого перезапустить компьютер. После того, как мы сделали этот способ, мы нажимаем правой кнопкой мыши по этому компьютеру «Свойства». У нас открываются вот такие вот настройки. Справа мы находим «Дополнительные параметры системы». Нажимаем. Заходим в пункт быстродействия «Параметры» и выбираем галочку «Обеспечить наилучшее быстродействие». Лично я себе оставил вывод эскизов вместо значков, то есть чтобы вместо иконки фотографии у вас была вот содержимое этой самой фотографии, чтобы вам было легче ориентироваться в них. И сглаживание неровности экранных шрифтов, потому что, но ну, если их отключить, они уж слишком такие, знаете, резкие становятся. Все остальное я отключил. Дальше мы идем в вкладочку «Дополнительно» и здесь мы видим виртуальную память то есть файл подкачки. И тут уже у каждого будет по-разному. Если вы играете только в кс, и у вас больше 4 гигабайт оперативной памяти, отключайте нафиг этот файл подкачки, он вам не нужен. Если же у вас больше 4 гигабайт, но вы пользуетесь разными программами, где нужно вам больше оперативной памяти, и вы это знаете, то, естественно, оставляйте столько, сколько вам нужно. Если у вас 8 гигабайт оперативной памяти, и вы играете только в кс, также убирайте его. Если у вас 8 гигабайт оперативной памяти, и вы играете в какой-нибудь Rust, или требовательный игры, где Нужно много оперативной памяти, оставляйте Я думаю, смысл вы поняли У каждого по-разному Но если вы играете только в CS, повторюсь И у вас больше 4 гигабайт оперативной памяти Отключайте этот параметр нафиг Выбираем здесь пункт без файла подкачки, нажимаем ОК. И последний на сегодня способ, это перед запуском игры, вот здесь вот справа снизу, удостовериться, что у вас выключено все, что вам не нужно. Оставляйте только то, что вам нужно, это Steam, возможно какой-нибудь Discord, ну и браузер, например. Но если вы хотите максимум отбавиться от вразов, конечно, выключаете браузер и все вот то, что не нужно для игры. Что ж, на этом все. Благодарю тебя, что ты смотрел ролик до конца. Я немножко стеснялся сниматься с лицом. Я надеюсь, этого не было сильно видно. Благодарю тебя, что ты смотрел ролик до... Я это уже, по-моему, говорил. В общем, ставь подписку и лайкайся на канал. Всем пока. Остальным... Пока. А пока, короче.